Ребята, привет, привет! Это видео посвящено тому, как на самом деле себя обезопасить от обхода и что будет действительно являться гарантией того, что ваши услуги будут оплачены, что вообще будет желание с вами работать, вот, что человек действительно дойдет с вами до конца и вам не придется навязывать, настаивать или как-то там пытаться себя обезопасить. Каким образом это сделать? Я придерживаюсь двух правил и сегодня расскажу об одном правиле. Да? Звучат они оба таким образом. Первое, я не продаю тому, кто не готов у меня покупать, второе, я не продаю то, что не продается. Вот сегодня мы поговорим с вами про первое, если вам интересно узнать про второе, напишите в комментариях, хочу узнать второе правило и как его применять, то есть как устроить свою работу так. А пока что поговорим про первое. То есть я не продаю тем, кто не готов у меня покупать. Смотрите, это очень сильно связано со, с способами привлечения клиентов, то есть где вы их находите. Есть самый простой способ привлечения клиентов, который доступен даже человеку, у которого нет телефона, компьютера и вообще абсолютно ничего, это сделать, например, расклейку и тупо разместить какое-то количество объявлений, повесить баннер на своем окне, и он кого-то привлечет. Минус состоит в том, что очень маленькое количество людей будет видеть его рекламу, но тем не менее, как то количество будет, то есть маленькое соприкосновение, вероятность того, что там будут люди, у которых будут деньги и желание приобрести эту квартиру, она небольшая, поэтому там в принципе большого входящего потока клиентов быть не должно. Следующий минус состоит в том, что это в основном нацелено на людей, у которых есть достаточное время, значит, чтобы ходить по районам, смотреть эти объявления, срывать квиточки с расклейки, фотографировать с баннеров номера телефонов, верно? То есть у них есть время. Можно предположить, что вероятнее всего они это делают для того, чтобы сэкономить деньги. Соответственно, что это за тип людей? Давайте посмотрим. У них есть достаточно времени и мотивация сэкономить деньги. То есть это, как правило, какой сегмент? Эконом-сегмент. Это не платежеспособный народ, которому даже 100 тысяч рублей оставить в своем кармане очень выгодно. А, ну и, соответственно, мы привлекаем с вами не тех, а, и с точки зрения конкуренции, да, то есть мы привлекаем не самых платежеспособных ребят, и это доступно абсолютно всем, и собственникам, и вашим конкурентам, агентам, и хорошим, и плохим, то есть слишком много людей могут воспользоваться этим инструментом привлечения людей, и, напоминаю, мы привлекаем с вами тех, кто в большей степени, не готов работать с агентом, потому что для него заплатить даже 20 тысяч рублей – это феноменальные деньги. Потому что заработок, как правило, этих людей на семью составляет не более 40 тысяч рублей. То есть оставить три э, зарплаты внутри семьи – это действительно высокая мотивация. Для... Ну, то есть, давайте представим вас в этой ситуации. Э, пойти напрямую купить, например, у собственника или у застройщика, и тем самым прийти домой, например, сказать своей супруге, что я сэкономил, например, три зарплаты и три месяца вперед, наша семья может жить нормально, и мы можем купить детям вранцы. Или я повел себя честно, отдал 100 тысяч рублей, и теперь все, что мы накопили с тобой за последние полгода, я потратил. И она скажет, мой папа дебил, да, как в фильме про что говорят мужчины. То есть вы понимаете, что более поэтому большинство из них и не испытывает никаких угрызений совести, не испытывает никаких дискомфортов, не испытывает никаких расстройств. Более того, когда вы начинаете требовать справедливости, когда вы начинаете поднимать договор, что там прописано, что вы вообще-то должны были оплатить мои услуги за подбор, или, например, что вот этот продавец должен был мне заплатить за поиск вас, и вы не должны были напрямую с ним договариваться, это просто нечестно. Они будут отстаивать себя с такой пеной у рта, потому что для них честно оставить деньги в кармане, оставить деньги в семье. Это для них более правильное и выживательное действие. Поэтому вам крайне сложно будет доказать, что они правы или нет. Ну или как-то поменять их мнение. Поэтому, соответственно, если вы используете такой источник привлечения клиентов, то, соответственно, вы сталкиваетесь с тем, что, ребят, не расстраивайтесь, вы работаете с теми, кто не хочет у вас покупать, которые в меньшей степени готовы платить агенту. Есть другой способ привлечения клиентов, еще он выше, интересней с точки зрения того, кого, ну, то есть с точки зрения некоторых параметров. Сейчас разберем. Например, это доски объявлений, да, то есть любые доски, Авито, Циан, внутренние порталы какие-то, которые у вас используются, UGNB, там, ну, еще целый ряд, которые мы можем с вами использовать. В чем там плюс по сравнению с предыдущим, предыдущей историей, да, вы, размещая там какую-то информацию о себе, сразу даете возможность большому количеству людей посмотреть ваше объявление. то есть не количество людей, которые соприкасаются с вашим рекламным источником, их становится там несколько тысяч, да, а то и э, там, несколько сотен тысяч человек. Не так, как, например, там порядка 10-15 людей, которые видят а, вашу расклейку, например, или видят ваш баннер, хотя мимо дома. Но давайте с вами вспомним, а, как позиционируют. То есть это плюс, как бы, да, количество людей, которые вас видят больше. Соответственно, вероятность того, что к вам обратятся за помощью, становится сразу сильно больше, в разы. Но давайте с вами обратим внимание на а, то, что а, в своей рекламе продвигают, например, такие порталы. Возможность купить у физическому лицу напрямую у физического лица, без каких-либо комиссий и переплат. Верно? Верно. Да. Я могу сама решать, кому мне сдавать мой домик. Например, в рекламу видели такую наверняка, да? А молодая семья может приобрести квартиру в ипотеку напрямую у застройщика, без каких-либо комиссий и переплат, и у нас даже есть свой брокер. Логично, да, то есть там нигде не сказано про агента, вы можете найти классного агента по недвижимости, который поможет вам а, а, выполнить а, там все необходимые вещи, которые нужно для того, чтобы приобрести квартиру, поможет вам найти лучший вариант, сэкономит ваши нервы, сэкономит ваши деньги на подборе какого-то там неподходящего варианта. Нет. Нигде такого, вы нигде такого не увидите, да? То есть, соответственно, кто люди, которые готовы а, ковыряться на этих больших досках объявлений при учете того, что основная масса объявлений все равно заниженной ценой, фейковые, это опять же люди, у которых есть достаточно времени и большая мотивация сэкономить деньги. Потому что человек, у которого есть деньги и нет времени, потому что он их зарабатывает, судя по всему, в большом количестве, у него просто физически нет ни времени, ни желания сидеть, ковыряться э, на портале и перебирать огромное количество объявлений, чтобы найти хотя бы просто адекватные, ну, реальные цены, да, чтобы это было не вранье. Соответственно… Э, мы опять привлекаем уже в большом количестве но людей, которые в меньшей степени готовы работать с агентом и готовы ему платить. Которые в большей степени пытаются найти возможность приобрести напрямую у застройщика и у собственника. И если говорить еще об остальных параметрах, то мы сталкиваемся с тем, что наши конкуренты могут использовать абсолютно все эти порталы, эти доски объявлений. Соответственно, на самого неплатежеспособного клиента с точки зрения выплат агенту, да, то есть это не самая целевая аудитория, огромное-огромное количество ваших конкурентов. То есть там за, так скажем, не самых лучших клиентов идет борьба не на жизнь, а на смерть, потому что это доступно всем. Для этого не надо иметь каких-то специфических знаний, для этого не надо иметь какого-то специфического образования. Вот. Это можно сделать вот, супер легко вообще. Э, зашел, разместил объявление, сидишь и ждешь. Чем больше объявлений, тем больше, по идее, должно быть звонков. Но не всегда работает. И э, также минус состоит в том, что... Вы когда работаете э, на… Э, ну, то есть у вас стало больше людей, но качество людей осталось то же самое, и это в основном эконом-сегмент, и это доступно всем вашим конкурентам. И вы бьетесь со всем рынком за самых неинтересных ребят. Но давайте с вами посмотрим. Вопрос – вопрос. А те, кто работает на первичной недвижимости, вам легче проверить. Вы наверняка в прайсах у ваших застройщиков видите квартиры стоимостью сильно выше среднего. Вот они же пропадают из прайсов, то есть, соответственно, их кто-то продает, верно? Напишите, да, я вижу, что дорогие квартиры продаются. Даже если ко мне не попадают люди с деньгами, даже если ко мне не попадают люди с большим и дорогим запросом, то я вижу, что все равно в нашем городе ездят люди на машинах выше дороже 3 миллионов, ну, выше по цене 3 миллионов рублей, и квартиры из прайсов с хорошей ценой пропадают в итоге. То есть кто-то зарабатывает на них деньги. Если вам интересно узнать, Каким образом находить людей бизнес и VIP-сегмента, что на самом деле и является первой и основной гарантией для того, чтобы эти люди работали с вами, хотели работать с вами, понимали, что вы агент, были настроены заплатить вам комиссионные и не пытались пойти напрямую и не пытались сэкономить, потому что для них это не ключевое. Где этих людей найти, есть ли они в вашем городе и как с ними работать, я расскажу в следующем видео, если вы об этом попросите. Поэтому ждем ваших комментариев. До встречи.